Добрый день, добрый день, добрый день, дорогие мальчики, девочки. Сегодня не начнем, день так должен победить. Последнего борца игры. I want be the boss. Коробка слепить. Мы уже умерли 5078 раз и изрядно так не тренировались. Поэтому я думаю, что сегодня должны пройти. Но если не сегодня, тогда. Ну, в общем, здесь ничего сложного нет. Первая фаза это вообще для пуси. Пуси фаза. И вот сейчас мы перейдем во второй фазе. Битва с этим боссом. Это самая ужасная фаза, которая есть. Это зеленые шары. В этой фазе нам нужно направлять зеленые шары на босса, что у него есть защита, и чтобы ее сбить, шары должны лететь точно оба босса, это очень сложная база, поскольку она очень рандомная, шары могут появляться как угодно, где угодно, могут лететь куда угодно, но обычно они летят прямо в тебя, это очень-очень сложное дело. Они тебя запутывают, потому что летят с паузы безразличными. С И это, ну, это капец как сложно. Все кажется, что легко, но на самом деле нет. <соспитут> Затем мы убегаем от этих соплей. И снова продолжаем. Нам нужно попасть еще раз в босса. Попадаем в босса И третью фазу. В третьей фазе мы встречаемся со всеми боссами игры, которые были до этого. или почти совсем. Я уж, конечно, знаю побеждать. убеждать. I the name, lsosti. s name nexiiyn er You fit Я на вообще заебался, честно с ебать, я, я же выиграл, бля, ч? Какое хуя, сука? Я выиграл, блядь! Что за хуйня, блядь? Я выиграл. и Лаки. Лаки. они такие уродские, блядь. Да, <реклама> попытка на меня два. Субтитры создавал блядь! У ёбка, хуета блядь! Как же она доебала меня! Хуеть блядь! Хуеть просто! Охуеть, не встать. Вообще. Как она его, блядь, задела? Охуеть, блядь! Было, блядь. Ты, блядь, будешь умирать? Нет, сука. Охуеть, блядь. Сколько, блядь, у него попало, и он даже не умер. Я вообще в ахере просто. Хуйня. А вот это вот у меня, одна попала и убила его, блядь. Нормально, шика. Блять, я чуть не обосрался. Аааа, -а -а, сука, не подлетела, бля, маленечка, блядь. Да ебать! Ха, сука, тварь! Сука, соси. и У-у-у! блять у Как, Он исчез! Ты уродский разработчик, блядь! Пососи мой шланг. Оранжевая вонючка! Хватит летать в меня! Не, сколько, может? сколько может? Вот так правильно отлично! Lucky, Lucky, Lucky, Let's go! go! Fuck! No! I'm going to go here to die or what? You idiot, you're a idiot! Ахуеть, блять. О, блядь! Когда что закончишься, ебучая игра. Я же выиграл, блядь, тебя. Я же выиграл, я победил, блять. Я реально говорю, я победил, хуйну, хуйну, хуйну, я победил. Да блять. Как там можно было? Там невозможно было Охуеть! Я выжил, блять. Охуеть, блять! Да ёк твою мать, блядь, ну вот это хуеть третье мне просто заебла. То есть ты такой типа от двух отпрыгнул, блядь, а там третье хуета, блядь. А -а -а -а -а -а -а. не нах! Я умолчал. I'm not your... Ну ⁇ твою мать ты не сдохнешь, блядь. Нормально. Хорошо живешь. Отлично, блядь, что сказать. Это было сложно вообще пиздец. sweet spider И нет, я выиграл эту хуе. Ебать, я выиграл эту тут! Ее сука одна! Наконец-то, эта хуета побеждена. На, сука, блядь, тю! Сосите все пидоры, блять! Ебанский автор, хуесос, блять! Congratulations! You are the Bosh, блядь. I wanna be the программинг Produced programming and designed by Jasper при Green. Bulleting, Beta-tester, спидеры и все, блядь, хуесосы. Сука, блядь, надо вставить это, знаешь, как, блядь, крутое пике. Как в этом, блядь, в самолете-то это. <ício> на эту, блядь, как она, на аватарку надо поставить. <il> <Fifth anda Indonesia> <смех> блять, нихуя себе победил эту хуйню. Вот хуета, блядь, вот, сука, блять, дрянь, такая жопа. Ой, езд, yes! блядь, я выиграл тут сраную игру, блядь. 5 тысяч смертей с чем-то там на Soul грини. Это, блядь, просто невероятное что-то было. Я думал, я уже никогда, блядь, эту хуйню не пройду. Охуеть, блять. На среднем уровне, без читов, без всяких там дурацких подлагиваний, замедлений и всякой хуеты, короче, ну, вот это, которую все делают там, типа, двойные стрельбы, всякая шляпа какая-то там, типа. Без всего, без всего, абсолютно честно, справедливо, нормально, я прошел на нормале, total average, сложность. Это было вообще сложно, пиздец. У этого босса последнего, у него жизней просто дохера, они не тратятся, там надо по несколько кругов просто проходить. Я бы даже сказал, по несколько тысяч кругов. блин, я Наконец-то, теперь можно новые игры играть, слава богу, я закончил. О -о -о! Отлично, блять! Соник горит одну, да, сука. Сраное говно. Дебильный разраб. Шляпу придумал. О -о -о, есть! Наконец-то, ура! Надо сейчас сохраниться, кстати, я же не сохранился. Надо обязательно дождаться до конца тетров. И, короче, засейвиться в какой-то комнатке. Или что там будет? Есть. <плёх> <плёх> yes. <связь> У меня аж даже такой мандраж, знаете, в руках такой, типа, как это. Бывает такое, типа, м -м, ты как бы сильно волновался и такой, типа, аж даже такой, такой руки так потрясываются. <связь> Охренеть, наконец-то я победил это говнище. Это было очень сложно, это было прям капец. Ну вот это вот, это прям вообще апогей всего, вот этот последний босс. Четыре фазы, четыре. Это очень тяжело. Я понимаю, на Мегамэне я там тоже сильно застрял. И еще на Сонике, на этом с Саном. Но там было попроще. Я хотя бы несколько часов потратил, чтобы их пройти. А здесь я потратил дни просто. Я дней несколько потратил. То есть, представляете, да, там часов я не знаю, сколько получилось, но... Ну, короче, много. Дня, может быть, 3-4, может быть, 5 даже. Вообще, короче, много дней. Каждый день по 4 часа где-то. Получается 4 на 5 20 часов. Вообще пиздец просто. Final Pass. Вот, наконец-то. Юс, yes, юс. Yes. Отлично, я победил. Радугу тебе взад. Ага. Ага. Ага. Ага. Толян. Ага. Ес! Yes, yes. <соспитивный> Ес! Я почти призов не собрал. Никаких. Но я на среднем игру прошел. У меня, блядь, никаких ни музык не открыто. Ни хирузок. Просто вообще ничего нету. Но я могу вот туда пройти, вправо, видишь? Оп. О, хардон. Там еще закрыто кое-что есть. Охуеть. Ах, что я тут, не могу, что то Нельзя, я не могу туда. Пошел ты в жопу с этим хардоном. Я ч, блядь, дурак совсем хардон проходить? Ну, короче, тут ничего нету, типа. Это просто какие-то призы или ачивки, которые открыты были. Тайные. Типа там музычки. Еще э -э какие-то звуки дебильные. Ну, короче, нахуй не надо. А, нет, закроется, смотри. Убейся обстянуть, сука, игра, банк Она и сейчас пытается меня доставать после всех этих мучений. Охренеть. Факти, блять, не О, нет, нет, спасибо. Спасибо, не надо, блядь. Благодарю. Мне это нахуй не надо. Прайзрум. Мам, тут ничего нет. Здесь, здесь вообще нифига нет. Просто типа возвращаемся назад и все. Типа. Хуй знает, что там на хардоне. Возможно, там что-то еще открывается. Мне лично вообще уже до фонаря. Что там, блядь, на хардоне? Ну, я, блядь, прошел игру. Пошли вы все овсара-аку тупые вы долбомыцкие разработчики этих игр i wanna be the серии я больше в это говно играть никогда не буду все блять я прошел эту хуету так что все все друзья на этом заканчиваем дерьмо Все, всем, друзья, пока, до свидания, до новых встреч. Увидимся с вами в следующих видео. С вами был Толян. ПОКА! В новых играх, короче. Новые игры запишу. И уже скоро, получается, сейчас летом буду продолжать э, какие-нибудь игры проходить. И вот эти всякие стримы возобновятся на канале. Так что для тех, кто еще не отписался, не ушел... А периодически заходил на мой канал, там чекал для новых подписчиков, которые подписались. Друзья, вы не зря подписались, подписывайтесь. Подписывайтесь те, кто посмотрел это видео, может быть, в первый раз. Но, э, короче, эти всякие стримы и продолжения будут. Все, друзья. До новых встреч. Пока па я прошел больше да я прошел больше на среднем уровне сложности па па па па бам па па па па па па па па па па вот теперь я доволен. Вот теперь мне хорошо.